Всем привет! Меня зовут Катя и сегодня я расскажу о проблемах, связанных с играми в Одноклассниках. Существуют две проблемы, с которыми сталкивается, наверное, каждый пользователь Одноклассников. Это когда тормозят игры или игры совсем не запускаются. При зависании страниц можно воспользоваться диспетчером задач Windows нажать Ctrl-Alt-Delete, но помимо зависания страниц могут наблюдаться проблемы с работой с самим сайтом или с играми. Существует шесть причин, по которым игры в Одноклассниках тормозят или не запускаются совсем. Первая причина – это браузер. Наиболее неудачным браузером для посещения социальных страниц является опера. Она часто зависает, хоть и работает довольно-таки быстро. Необходимо постоянное обновление, при установке которых у вас появится куча различных баров, что приведет к торможению и переустановлению. Нужно установить второй дополнительный браузер для посещения социальных страниц, например, Google Chrome, Яндекс Браузер или Firefox. Как очистить браузер от баров я покажу на примере Google Chrome. Заходим в браузер. В правом верхнем углу нажимаем на значок три полоски, выбираем дополнительные инструменты, затем выбираем расширение. Удаляем все ненужные нам элементы, затем закрываем браузер. Вторая причина возникает также в браузере. Нужно обратить внимание на две основные проблемы. Это переполнение кэш-памяти и куки-файлов. Для устранения этой проблемы нужно зайти в браузер, в в верхнем углу нажимаем на значок три полоски, выбираем дополнительные инструменты и удаление данных о просмотренных страницах. Ставим везде галочки и нажимаем «Очистить историю». После этого закрываем браузер. Третья причина – это вирусы. Наиболее вероятно, что от вирусов пострадал файл, который называется «Хост». Этот файл содержит список переадресаций вашего компьютера, и для устранения этой проблемы нужно зайти в компьютер, Затем на диск C выбрать папку «Windows», затем найти папку «System32», так, «Drives», так, и выбрать файл «Хост». Нажимаем правой клавишей мыши и выбираем «Свойства». Убираем галочку возле «Только чтения» и нажимаем «Ок». Затем открываем файл «Хост» с помощью блокнота. Так, «Ок». Если мы видим строку без специального спецсимвола, то есть без решетки, ее необходимо проверить на вредоносность с помощью поиска в Google. Если строка окажется вредоносной, необходимо ее удалить, после чего файл сохранить и закрыть. Затем мы обратно нажимаем на файл хост правой клавишей мыши, выбираем свойства, ставим галочку возле только чтения, нажимаем ОК. Все эти шаги доступны, если у вас есть права администратора. Четвертая причина – это час пик. Эта причина не зависит ни от вас, ни от вашего компьютера. Час пик – это время, когда большое количество пользователей пытаются одновременно зайти на сайт или запустить игру. Выйти с этого положения можно только подождав, пока это время пройдет. Пятая причина – это флешплеер. Обычно, когда проблема флешплеере на экране пишется, что необходимо обновить флешплеер до последней версии. Решение этой проблемы – это периодически обновлять флешплеер. Шестая причина – это слабое интернет-соединение. Для того, чтобы проверить, какое интернет-соединение у вас, необходимо нажать Windows R, затем ввести CMD и нажать OK. Так, здесь мы проверим. Вводим Pink. так, PING, Одноклассники, .ru. Нажимаем Enter. Если скорость соединения с большим отрывом, значит скорость нестабильна. Если цифры большие, например, от 60, значит интернет-соединение медленное. У меня минимальные 25, максимальные 26, средние 25. Это достаточное качество интернет-соединения для посещения социальных страниц. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.